одним из разработчиков обучающего курса Smart Money. Это курс по автоматизации любого бизнеса в интернете. И в прошлом уроке я вам рассказывала, чего никак нельзя делать в интернете при создании своего собственного бизнеса. Так вот сегодня я расскажу, что же нужно делать для того, чтобы ваш бизнес очень быстро стартанул в интернете и принес вам отличные результаты. Первое, что вам нужно сделать, это создать уникальное торговое предложение или ваше коммерческое предложение, на которое ваши потенциальные партнеры ну, просто не смогли бы не среагировать. То есть вам нужно оформить его так, чтобы люди не смогли вам отказать или как минимум захотели познакомиться и перешли на ваши социальные страницы. После того, как вы оформили коммерческое предложение, конечно же, вам необходимо настроить все ваши социальные сети должным образом под ваше коммерческое предложение. Но это не значит, что все ваши страницы должны пестреть только вашим коммерческим предложением и только вот постами, баннерами об одном и том же. Ни в коем случае. Вы должны таким образом настроить свои страницы, группы в социальных сетях, чтобы людям было интересно зайти на ваши страницы, чтобы они сразу узнали, что вы за личность, что вы предлагаете, где вы работаете, насколько вы эффективны, какие у вас результаты. То есть вы должны на ваших страницах развивать ваш личный опыт. Для развития вашего личного бренда, конечно же, активно используйте YouTube канал, записывайте видео о вас, о вашей жизни, о вашей работе и, конечно же, делитесь с людьми полезностями, пишите э, развивающие уроки, либо какую, оказывайте какую-то помощь э, людям в интернете. Чем интереснее у вас Предложение. Чем интереснее у вас контент, тем больше у вас а, ваших потенциальных партнеров. Для того, чтобы понять, в каком процентном соотношении у вас должны быть посты на, ваше, на ваших социальных сетях, я вам внизу под видео оставлю ссылочку. У меня есть прекрасный пост, который очень поможет вам в вашей работе. Итак, коммерческое предложение у вас уже есть. Ваши страницы в социальных сетях настроены, ваш канал YouTube работает и вы делитесь полезностями с вашими людьми. Надеюсь, вы объединили это в один этап и теперь, что вам нужно сделать? Конечно же, ни в коем случае не останавливаться и продолжать дальше развивать себя в интернете. А теперь мы переходим ко второму этапу, что нужно делать, чтобы очень быстро начинать развиваться в интернете. Конечно же, огромная популярность сейчас набирает автоматизация бизнеса в интернете. Ну, кто не слышал этого слова? Конечно, практически каждый. Но никто не знает, как это нужно сделать и какие этапы в своем развитии вы можете автоматизировать. Так вот, в совершенстве, конечно, это полная автоматизация бизнеса, когда вы не сидите часами в интернете и э, не занимаетесь какими-то настройками. Система отлажена и все это работает. Поверьте, есть такая возможность. Я в конце видео об этом расскажу. Для каждого начинающего предпринимателя возможна хотя бы частичная автоматизация бизнеса и это уже в разы освободит ваше время. Итак, что же мы можем делегировать на определенные сервисы и программы? Первое, конечно же, поиск целевой аудитории. Каждый из вас, занимаясь этим, неоднократно банил свою страницу, когда мы вручную кого-то добавляем. Отходите от этого метода, это уже неэффективно да, и не приносит э, каких-то ощутимых результатов. Для того, чтобы в огромном количестве набирать целевую аудиторию, существуют сервисы по набору трафика. трафика. Какую вы решите задачу? Вы настроите на свои социальные сети постоянный поток вашей целевой аудитории. У вас будут люди, которые будут сами стучаться к вам, друзья, и начинать с вами контактировать. Помните. Что только с такими людьми, которые сами добавляются к вам друзья, вы можете абсолютно безопасно и эффективно контактировать. Переходим к следующему моменту. Когда вы настроите автоматический поток вашей целевой аудитории, конечно же возникнет следующая задача. Как же обработать это огромное входящее количество друзей? К вам будут добавляться сотни и тысячи людей. Существует Вторая категория сервисов, которую мы единожды настраиваем. И что происходит? В автоматическом режиме наши сервисы отвечают на заявку в друзья и отправляют ваше первое сообщение. Помните, что мы не ставим свое первое сообщение в вашу реферальную ссылку. И таким образом у вас что происходит целевая аудитория у вас в полном автоматическом режиме, обработка целевой аудитории в автоматическом режиме, и вам остается отвечать только на те вопросы, которые задают исключительно те люди, которым интересно ваше предложение. Представляете, какое количество времени вы экономите? Не могу сказать еще об очень глобальном и интереснейшем этапе в развитии – это умение делать многомиллионные рекламные кампании, при этом получать максимальный эффект и не сливать ваш бюджет. Что вы получаете тогда, когда используете сервисы для проведения рекламных кампаний? Вы охватываете. Не просто узкую аудиторию, которая находится на ваших социальных сетях, либо на ваших группах, вы используете. Вы используете всю аудиторию, которая находится в интернете и которую может заинтересовать ваше предложение. Так как мое видео подошло к завершению, я вам обещала, что я расскажу, как же можно полностью автоматизировать свой бизнес в интернете. Для того, чтобы вы смогли это сделать, вам, конечно, нужно пройти обучение, где мы, разработчики обучающего курса Smart Money по автоматизации бизнеса, создали целую стратегию, назвали ее Smart Money или умные деньги, и все наши курсанты проходят все этапы автоматизации от самого начала до полного совершенства. Мы начинаем от создания ваших страниц ВКонтакте, от создания личного бренда, оформления и далее, далее, далее поэтапно. Набор целевого трафика, обработка, рекламные кампании и еще много, много э, тех моментов, э, о которых вы узнаете уже в процессе обучения. И Теперь самое интересное. Для партнеров моей команды есть возможность получить доступ к обучению Smart Money без первичной оплаты. Что же это значит? Это значит, что все мои партнеры сначала получают доступ к обучению, не оплатив ни копейки на первых этапах, научаются отрабатывают свои практические навыки на платформе сетевой компании нашего практической, нашей практической платформы зарабатывают в процессе обучения и после этого могут оплатить наш курс. Как вам такие условия? Я думаю, что такого вы еще точно не знаете. Если вы хотите получить больше информации по обучению Smart Money, все мои данные находятся внизу под видео, подписывайтесь в мою группу, получайте доступ, определяйтесь тарифом и настраивайте на свой бизнес полную автоматизацию. Надеюсь, моя информация была для вас полезна и до новых встреч!